Цветовые решения в маркетинге играют большую роль. И в интерьере, и в упаковке, и в дизайне изображений, и про психологию цвета и какие чувства, эмоции вызывают тот или иной оттенок, можно найти много информации. Но знаете ли вы, что определили самый ужасный и отталкивающий цвет? Это темно-коричневый понтон 448. Он главным образом ассоциируется с грязью. В 2016 году он был выбран в качестве цвета для упаковки сигарет в Австралии, после того, как исследования рынка показали, что он является наименее привлекательным. Цветом. Также этот цвет используется для упаковок сигарет во Франции, Великобритании, Израиле, Норвегии, Новой Зеландии и других странах. Вот такие задачи приходится решать иногда при помощи упаковки, то есть не увеличить продажи, наоборот, оттолкнуть от покупки, хотя нужно признать это практически уникальный случай.